Приобрел автомобиль в автосалоне Альтера, все понравилось, обслуживание на пятерку, менеджер Роман очень помог в выборе, все тщательно обсмотрели, что попросил, тем дополнили, и состояние автомобиля хоть и ин но устраивает все. То есть все на высшем уровне и быстро все оформили. Я доволен, спасибо.